А, несмотря на соцсети, интернет, сайты, знакомств сегодня много людей, которые очень одиноки, которые не могут повстречать свою вторую половинку. Этот ролик, заговор, я выпускаю специально для вас, дабы избавить вас от одиночества. Это простой ритуал, который по сей день пользуется большой популярностью. И кто знает, может именно этот заговор, обряд поможет вам обрести свою вторую половинку и свое личное счастье. Перед тем, как э, слушать данный заговор, нужно убедить, убедиться, что причиной одиночества не является сглаз, негатив, порча, либо родовое проклятие, венец безбрачия, либо какой-то приворот в отношении вас. Э, все эти причины могут э, не позволить заговору или замедлят э, сработать так, как нужно. Если же у вас будет такое желание, вы захотите посмотреть, если на вас такое э, сглаз, э, порча или вот какой-либо венец безбрачия, пожалуйста, вы можете обратиться ко мне, и мы проведем диагностику. Итак, начинаем заговор от одиночества. Я сейчас читаю, вы, пожалуйста, слушайте меня и просто как бы можете за мной повторять. Начинаем. Господь Бог, Отец Небесный, прояви милость свою великую, дай силы мне сбросить груз одиночества со своей души. Сердце мое освободи от влияния нечистых, от заклятий темных, от любого зла, что на судьбе моей лежит. Жизнью своей я... С Господним святом соприкасаюсь, огнем его очищаюсь. Все препятствия он устраняет, жизнь мою озаряет. Чувствую я руку Господа Бога на сердце своем. Соприкасаюсь душою, силой его великою, Основу... Для благодатных изменений я в нем обретаю. Господь Бог, слышь меня, покажи мне путь новый, чтоб помощь твоя насытила душу мою светом, чтоб одиночество мое закончилось и не вернулось более. Не упущу я больше счастье свое, как влияние Господня на меня снезайдет, так и чудо в жизни моей произойдет. Соединятся пути мои с тем, кому нужна я буду, кто полюбит меня и кого полюбить смогу. Слово худое, треклятое, злое. Яко стрела от врага, поразило одиночество меня. С Божьей помощью, с Богородицей пресвятою, неспобедимой надеждой себя укрою. Молитвой честной сниму Иисусову. Помощь бриту ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да будет так. Дорогие мои, напоминаю о том, что данный заговор, обряд нужно смотреть с первой секунды выпуска данного ролика, потому что он является заряженным с первой секунды. Если вы хотите добиться положительного эффекта, то, пожалуйста, смотрите его с первой секунды, так как данный ролик заряжен. Если вам понравилась данный заговор, и вы хотите в дальнейшем, чтобы я выпускала такие заговоры, пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и пишите, что бы вы хотели в дальнейшем, чтобы я выпускала. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.